Всем привет, с вами Данил Яценко, наверное не все знают, но я как-то раз обещал снять видео крафт на 1 миллион фузов И что же произошло, почему я не снял это видео, почему сейчас у меня 300к фузов нету У меня были 300к фузов почти что, вот, я все их проебал еще давно, месяц назад, даже больше чуть мне нужны были шапки и артефакты для того, чтобы я мог нормально играть на ставках. И я не сдержался и потратил все свои фузы. Почти все у меня тут остались, немножко накопились, еще немножко вот 39 тысяч фузов. Вот. И моя проблема была в том, что я не делал это на видео. Надо было снимать, как я крафчу, перекрафчиваю предметы на видео. Я этого не сделал, сейчас я искуплю свою вину. Как каждый раз, когда я буду крафтить какой-то предмет, необходимый мне, я буду снимать видео. И когда наберется крафтов на 200 тысяч вузов, я выложу видео крафт на 200 тысяч вузов. Вот, чтобы искупить, скажем так сказать, свою вину, я буду делать такое видео. И потом я буду делать видео крафт на 300 тысяч вузов. Еще одно. Когда накопится 300 тысяч вузов. Я буду крафтить. Потом на 500 тысяч вузов. И в итоге получится за миллион вузов. Крафт на 1 миллион фузов Но я сделаю это в три видео. Я не планирую сделать это за одно видео. Сначала будет крафт на 200 тысяч вузов. Ну, я буду крафтить, пока не сделаю крафт о себе на 200 тысяч вузов. Вот. Со временем, постепенно, не буду я сразу вот так вот.. Копить вузы, потом резко вот так вот все тратить да, за один раз. Будем постепенно, так и интереснее будет, наверное, да. Э, на что же я потратил 300 тысяч вузов? У меня сейчас очень много легенд. Э, 8 или 7 легенд. Давайте посмотрим, сколько у меня легенд. Покажу свои легенды. Так, где здесь у нас... Так, надо перезапустить игру. Потому что, ну... Потому что не показываются эффекты эти. Так, вот, смотрите, что у меня по крафтам. По легендарным предметам. У меня вот команда почти вся из легенд. Рис на то, что у меня тут эпичный Меч Архидемона. Я скрафтил себе, на него ушло не так много фузов. А здесь я скрафтил себе легендарный Небесный Пиромант. Не помню, с какой попытки. Ну, тут у меня эпичный Мираж. Вот. Самое-самое, то, что мне обошлось очень дорого, это легендарная биолампа. На нее я потратил... 200 тысяч фузов, если не больше. И 40 попыток на нее ушло. Куча эмблем. Эмблем у меня еще остались. У меня сейчас 1000 эмблем. Сейчас я покажу. Вот, почти 1000 эмблем. Ну, было у меня почти 2000. 1700, 1800. Вот так где-то было. И потратил я все на один, всего лишь крафт на биолампу. У меня была эпичная, и я перекрафчивал на легенду. Потому что эпичное говно, а легендарная она уже тащит. На всех ну, как бы в каждом бою у всех есть эта легендарная биолампа эпичная она ну, есть но она не такая сильная как легендарная вот и сейчас я буду крафтить себе точнее перекрафчивать э, нефритовый поглотитель э, зачем он мне спросите вы попробую поэкспериментировать. у меня сейчас он яростный это плохо, то что он яростный а мне нужно минимум эпичный вот, чтобы я мог ну, я хочу себя поставить на вот так вот хочу поставить себе, но из-за того, что у меня яростный, он очень убогий и я не хочу как бы вот. у меня было вот это легендарный ледяной щит, но знаете в чем проблема этого щита вообще проблема в том, что ну, очень сильно травит всех прессов этого пресса вообще легко убивают то есть, а здесь, ну, блин я, ну, я не знаю, посмотрим может не стоит этого делать, но я все-таки хочу скрафтить, потому что, ну, во-первых, у меня тут из яростных осталось только вот, шлем сапера, вот этот вот и как раз вот этот вот нефритовый, и я скрафчу его, посмотрим, если оно не понравится я поменяю обратно начинаем крафтить так 5400 фузов я проебал уже. У меня осталось 33 тысячи фузов. Давайте еще разочек. Еще проебал. Это очень плохо. Опять проебал. Сейчас такая легенда нахуй. 3000... 3 попытки уже. Опять проебал. И все-таки... А, хуйня. Чуваки, это хуйня. Мне не нравится. Я за пять попыток. Я выбил всего лишь жестокий. И мне... Это не нравится. Ну смотрите. Отравленность минус 2. Гробозащита плюс 4. Сила холода плюс 15. Сила яда плюс 10. Броня. Отряда плюс 4. Скорость плюс 2. Сила холода здесь тащит. Потому что ну, ледяной щит у него тоже сила холода, как бы, да, понимаете же. То, что у ледяного щита тоже сила холода есть. Но защита от холода тоже присутствует Короче, не, я не знаю, чуваки ш, э, Стоит ли сейчас бегать в этом артефакте или нет Ну ладно, так уж и быть Давайте, может повезет хм, Нет, не повезло, чуваки, не повезло Я хотел эпичный выбить, выбить но что-то не везет Неужели придется 15 попыток тратить на эпик И, и на легенда потом 40 еще, это жестко будет не-не-не, так дело не пойдет. Так что мне вообще-то надо еще крафтить вот этот шапку. эту. Сейчас покажу. на До эпика дойти хочу уже. Ну, она нормально вроде как мне нравится. То есть на боссах там иногда помогает. Вот. Когда я захочу скрафтить, у меня появятся вузы, я запишу еще одно видео. И до тех пор, пока не наберется крафтов на 200 тысяч вузов. Как я и обещал, сейчас буду крафтить стецена. только Буду крафтить его только Сосновы, потому что я проходил на заказ. Заказчику надо было тоже скрафтить Стэцена. Я проходил э, у него Жреца и Кузнеца. Вот, и у себя. А Сфейка я попозже буду крафтить. Тоже сниму видео. Следующий крафт будет с фейка Либо же буду крафтить себе еще голографический облик. голограмный голограммный облик. Вот. Что-то из этого будет следующее. Вот, ждите. Сейчас будем крафтить Стэцена. Рассчитываю минимум на жестокий. Ниже смысла нет крафтить. Покупаем шляпу Шерифа. Вот параметры у нее сила вместе плюс том, но ну, смысла от них нету никакого. Вот они те, те самые шапки, которые нужны были главные для Стэтсона. Попытка номер один, поехали. Раз, два, три. Крепкий магматический Стэтсон. Мне не нравятся чуваки, мне не нравится, мне нужна жестокий. Раз, два. Отлично. Прям вот то, что вот хотел. Фух. Отлично. Теперь у меня хорошая шапочка есть. Относительно хорошая. Знаете? Тоже мне кажется надо крафтить эпичные, либо выше. Потому что нет защиты от утопления. Поэтому. Такое себе, да, такое себе. Я даже не помню, если защита от утопления у Эпика или у Легенды, так что... Такие дела. Что, ожидаете? Крафт на фейке тоже, статсона будем крафтить на фейке, только теперь уже. Потом будем крафтить еще голограммный облик, я пройду себе архибота. Вот, всем удачи, увидимся. Вот сейчас увидимся уже. Так, всем привет! С вами Даниэл Яценко. Прошло где-то полтора-два месяца, и я снова решил скрафтить. Но теперь я крафчу на другой страничке, на своем фейке. У меня тут 100 тысяч фузов. Ну а сейчас я буду крафтить один предмет, Псайклер. Мне нужен для того, чтобы пройти ученого. У меня нету тут шапок нормальных. И не могу поставить себе атакера нормального, теневой лик и Боргенстерн. У меня этого нету, поэтому я решил сделать себе бронера, Псайклера. И будем проходить ученого. Ученого тоже я буду снимать прохождение, но отдельно от крафта так вот нам потребуется э, для крафта нам потребуется вот такая шапочка шлем биотика я покупаю корона древних я покупаю вот э, я купил сейчас я сначала расскажу зачем мне проходить ученого Ну, во первых потому что у меня не пройден этот босс а во вторых я буду проходить дальше боссов симбиота пройду кузнеца пойду когда буду проходить кузнеца я уже открыл себе жреца Буду крафтить здесь еще стецна. Тоже запишу видео по крафту. Все это будет в одном видео. Чуваки, вот что было интересно смотреть. То есть в прошлый раз я крафтил на 20 тысяч вузов. Сейчас я посмотрим, сколько тут выйдет фуз у нас. Ну, мы уже купили предмет, да. Давайте. Первая попытка. Я рассчитываю минимум на жестокий скрафтить. Если я... Крафтший Эпик будет хорошо, но минимум жестокий. Если выпадает жестокий, все будет круто. Жестокий. <laughs> все, чуваки, я рад. Я рад. Я, наверное, больше не буду даже, даже крафтить. Смысла нету. Все, жестокий, жестокий. А, смысла нету протирать сейчас эти фузы. Вот. Вообще нет смысла. Протирать. А, защита только плюс 10, а, плюс 20, короче. 30 в общей сумме вот сила холода 25 броня атака здоровье защита от замедления замороженность все ну давайте получится работает эта кнопочка или не работает яхта видите не работает уже все раньше работала сейчас не работает ну и так это все хорошо больше я не буду крафтить сейчас дети прохождения босса инжене этот не инженера а ученого а может быть даже инженера на андроиде, короче, буду проходить инженера, либо же ученого, потому что я, ученого я пройду 100%, а инженер он сложный. Это вот, что это видео с крафтом выйдет чуть позже, чем прохождение босса. Вот, это отдельное видео будет выложено. Вместе с крафтом Стетсона. Я выложу. Я буду крафтить. То есть я на основе Стетсона и с фейка Стетсона буду крафтить. Вот, и вместе это все выйдет. А, еще выйдет крафт.. Нефритового поглотителя. Так как я прошел сегодня Греймастера, я сегодня же буду еще крафтить Нефритовый поглотители. Я когда пройду ученого. Потому что мне нужен этот артефакт для ученого. Еще я возьму себе этот Стетсон. Ой, Стетсон Как он сайтлера, и этот артефакт возьму для ученого, чтобы проходить ученого. Потом как я пройду ученого, я скрафчу себе нефритовый еще. И это тоже выложу видео. Вместе с этим видео. Вы поняли, да? То есть у меня, короче, пока не накопится крафт на 200 тысяч фузов, я не выложу видео. То есть вот такой сборник крафтов будет у меня. Все, давайте всем удачи, всем пока, еще встретимся в этом видео. Еще не раз встретимся. Еще раз, всем привет. Не прошло где-то 5 часов, я снимаю следующее видео. Значит, у нас крафт нефритового поглотителя идет. Прошел я босса инженера, только что, вот сразу записываю этот ролик. Все вы, наверное, уже видели прохождение босса инженера и знаете о, о моих планах. Вот, я сейчас собираюсь себе скрафтить нефритовый поглотитель, но это будет уже на фейке. На основе я уже скрафтил его. Вот он. Для его крафта нам потребуется кольт. Он за рубин. Рубинчики у меня есть. И нам потребуется зеленый ирокез вот ну вот такой набор артефактов и шапок у нас имеется для крафта и конечно же 10 эмблем эмблемок у меня много, дабы я прохожу каждый день супербосса почти каждый день, бывает не прохожу но очень редко почти каждый день прохожу арму и давайте давайте я рассчитываю как минимум как минимум, это жестокий как минимум как максимум, конечно, легенду. Ниже смысла крафтить нету. Либо жестокий, либо... Либо, короче, выше какой-то. То есть, если выпадет яростный или добротный, я, конечно же, буду сразу перекрафчивать на жестокий. Сразу. Давайте, первая попытка пошла. На счет три. Раз, два, три. Крепкий. Ну, конечно же, это... Мы, конечно, это скриним. Сразу. Скриним все это дело. Отлично, крепкий. Ну как отлично. Это, конечно, хреново. Но кнопочка нажимается отлично. Теперь следующий у нас идет ярусный. Давайте, раз, два, три. Ну, логично. Логично. Но надо жестокий выбить. Для приличия. Уж смысла-то нету ниже. Давайте, раз, два, три. Неплохо, неплохо очень даже неплохо. ну дальше смысла нету крафтить, чуваки. дальше смысла нету. Э, я еще знаете что, вот, вот это биолампа. я все вспоминал, где используется этот биоклинок. оказывается он для биолампы нужен. как раз завтра я буду проходить еще э, симбиота. но симбиоты я не выложу прохождение потому что у меня на канале и так уже несколько видео по симбиоту Позднее сам уж выложу, посмотрим. Вот, всем спасибо, Ой, мы еще встретимся. <laughs> у нас еще будет Стэтсон, короче, крафт Стэтсона, еще будет другие крафты. Вот. Еще увидимся. Сегодня у нас 10 мая. Крафчу голограммный облик со своей основы прошел Архибота и готов крафтить его. Нам потребуется купить вот этот артефакт, церковный череп. Давайте покупаем за рубины. И потребуется купить э, шапку мастера. Покупаем за фузы. У меня сейчас 24 тысячи фузов осталось. Если мне сейчас выпадает э, жестокий сразу, и остаются еще фузы, то я еще скрафчу параллельно, э, скрафчу себе скандинавский шлем. До сих пор у меня нет скандинавского шлема. Вот, мне он нужен, чтобы проходить поработителя в будущем. Ну, и не только, чтобы был. Вот, ну, если только фуз останутся. Если не останутся, то ладно уже. Давайте, попытаем удачу. Я надеюсь на минимум жестокий, максимум легенду хочу. Вот, надеюсь, что легенда выпадет мне. Вот, давайте, первая попытка. Раз, два, три. Яростный голограммный облик. Ну что же, смысла нету, если даже эпик смысла нету, потому что... Он топится. Поэтому минимум легенду надо брать. Давайте. Надо минимум жестокий выб выбить. Хотя не факт, то что я выбью жестокий, потому что у меня 21 тысяч фуза. И мне может не хватит на... Три попытки у меня есть, короче, чтобы скрафтить жестокий. Давайте, поехали. Раз, два, три... Весь порох съели мышь, перековка не удалась. Ну, печалька вообще, печалька. Я разочарован, на самом деле. Я надеюсь, что выпадет жестокий. Вот, если нет, если нет, буду пробовать еще потом копить фузы и перекрафчивать. Вот. Давайте, раз, два, три. Вот сучка, а? Не хочет она крафтиться. Давайте, еще раз. Раз, два, три. Ну да, да. Как я и говорил, мне не хватило фузов. Это очень обидно, на самом деле. Ну, мне осталось две, две, две попытки, буквально осталось мне. Вот, надо 10 тысяч фузов, 10500 фузов. Нет, больше, я вру, 11 тысяч фузов надо. Вот, чтобы скрафтить 100% гарантированно жестокий. Надо было подождать, накопить эти фузы и скрафтить сразу уже, чтобы не перекрафчивать еще раз. Ну что поделать, что поделать. Поехали теперь крафтить на фейк, точнее перекрафчивать на фейке. Ну вот зашел я на фейк, добавляйтесь ко мне в друзья, Даня Змеев, ссылочка на фейк в описании под видео будет. Здесь я прокачиваю страничку параллельно сосновой своей, ну этот весь арсенал куплен почти, но крафта не хватает, вот крафчу. Вот, у меня друг заходил, короче, крафтил, добротный выпал ему. Но он видео снял, а у него ошибка при записи была. Вот, поэтому сейчас я сам перекраф... перекрафчивать буду. Вот, заходим на фейк. А, так. Смотрим. У меня тут 17 тысяч фузов уже накопилось. 18. Почти, да. И вот он, родной. Давайте... Пытаем удачу. Очень хочу жестокий выбить. Минимум жестокий и максимум легенду. То есть смысла нету яростный. И вот я на основе яростный выбил, да, но надо было покопить фузов и сразу жестокий сделать хотя бы. Давайте. Раз, два, три. Ну, логично, логично. Очень логично даже. Ну, давайте все фузы салют да, уже. Раз уж начал... Давайте. Раз, два, три И последняя попытка Раз, два, три Вот же зараза какая, а Не везет мне, не везет Вообще не везет Ну хотя, знаете, одну позицию Я уже перескочил То есть был добротный, выпал сразу яростный То есть не крепкий, а яростный То есть уже неплохо Но жестокий надо, жестокий Короче, коплю фузы Чуваки, коплю фузы и еще раз пере перекрафчиваю Uh, сейчас у меня примерно, ну, сколько я тут покрафтил? <смех> получается, у меня было 30 тысяч фузов на основе и 17 тысяч на фейке. Ну, получается, где-то на 45 тысяч я потратил э, фузов. И, того у меня крафт вышел на 150 тысяч фузов. Ну, в общей сумме, в смысле. Я накрафтил. Прошел один месяц, сегодня 12 июня накопил я за этот месяц немного фузов и готов делать перекрафт голограммного облика как на основе так и на фейке будем перекрафчивать его сразу а также у меня хватит фузов чтобы скрафтить себе еще скандинавский шлем я надеюсь мне выпадет э, ну, э, жестокий конечно же должен выпасть по идее две попытки у меня есть но может быть не повезет меня сразу выпадет или эпик или легенда но тут как повезет дорогие друзья я же не волшебник, я же не могу сейчас сразу вот так вот взять и выбить легенду. Вот, тут на везение все рассчитано. 1200 эмблем у меня, офигеть. Ну что же, я надеюсь на лучшее, готовлюсь к худшему. Это жестокий, это худшее, что может случиться сейчас. И лего это лучшее. Давайте, попытка номер один. Раз, два, три. По пальцу, сука. Раз, два, три. Жестокий голограммный облик. Ну, это было худшее, что могло быть. Конечно же. Ну, ладно, ладно, я не буду расстраиваться. Конечно же, в жестоком я ходить не буду. Как минимум, лягу буду крафтить себе. ну тоже сойдет. Сделаем скриншот. Жестокий. Может быть, на фейке повезет, но сейчас мы сначала на основе. Перекрафтим. Скрафтим скандинавский шлем. Вот, для этого нужно купить каску, которая стоит 1200. Говно. Так, и гладиаторский шлем. 4200. Я купил, отлично. И насчет 3. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, дай мне легенду. Раз, два, три. Крепкий скандинавский шлем. Ну, окей. Конечно же, я на этом не остановлюсь. и Сейчас я... Сделаю еще одну попытку, так как фузы позволяют. Раз, два, три. Капец, не везет мне с крафтами. Как-то раньше у меня выпадали 4 леги вот, за 100 тысяч фузов. Сейчас у меня ни одной леги за 200 тысяч вузов не выпало, по-моему. Если не ошибаюсь, хотя я мог забыть уже. Да. Вот такой крафт получился у меня. Ну, Скандинавский шлем мне нужен для прохождения параба в будущем. Но, конечно же, тоже яростный полное говно. Ой, даже нет, у меня сейчас скрепки выпал, полное говно, тем более по пальцам. Как так можно было скрепку по пальцам себе дарить? Я не понимаю этого абсолютно. Ну давайте перейдем на фейк. Теперь на фейк. Вот он, наш фейк. Ну тут у меня будет ситуация похуже по фузам. У меня тут меньше фузов, чем на основе. И поехали. Раз, два, три. Раз, два, три. Что же за невезение такое? Ну, рубины тратить я, конечно же, не буду. Это ж полный бред тратить рубины на килограммный облик. Это полный бред. Лучше покопить и снова сделать крафт. Хотя, скорее всего, э, вот сколько я снимаю видео уже. Сейчас я, получается, сделал крафт на 30 тысяч фузов. Где-то 35 тысяч фузов я потратил где-то. Чуть меньше, может быть, да. Не, меньше, 30 тысяч потратил все-таки. И, возможно, вот эти видео, которые я снимал, уже я сделал себе очень много крафтов. И, возможно, 200к фузов уже и вышло у меня. Вот. Но посмотрим. Решил я записать последний крафт на мобильной версии. Вместо того, чтобы ВК перекрафчивать на фейки на основе скандинавских и другие предметы, я решил сделать крафт на фейки. И уже выложу, скорее всего, видео крафт на 200к фузов. Ну, поехали крафтить. Я надеюсь, мне тут крафт хватит фузов. Потому что, если фузов не хватит, печалька будет. Так, вот он, скандинавский. Ой, скандинавский член спецназа, вот он. Надо купить маску героя, она стоит 7600 фузов. А у меня их почти тысяч на мобильной версии накопилось. Окей. Выборить социальную ну это пофиг, отмена пока. Чтобы скрафтить шлем спецназа, нужно потратить рубины. Это печалька. Я не знаю, рубины будут считаться за фузы. Или, или, не, будет, или не будут. Ну пофигу, в общем. защитные шлем спецназа. Все равно я хотел собрать здесь хороший крафт. И я это сделал, чтобы можно было играть на ставочках. Потому что ну, у меня вообще тут слабенько-слабенько, дорогие друзья. Вот, за скриню это. За скриню И перековать уже стоит... 7200 фузов или 72 рубина, я понял, первый раз ты крафтишь за рубины, а потом уже перековка можно и за рубины и за фузы, и теперь у меня, ну, нормальную команду могу собрать уже, относительно нормальную, конечно же, анубская, учитывая то, что без доната играю здесь, то я вам скажу, такое себе.